Итак, ребята, хочу вам рассказать о системе полива. Конечно же, система полива должна быть чисто автоматической. Желательно, чтобы емкость для забора воды и приема воды была глубиной не больше, чем полтора метра, как эта. Для чего-то нужно? Это нужно для хорошего прорева воды. Когда идет хороший прорев воды, Идет активное развитие червя, при поливе, конечно же. И плюс, червь чувствует себя комфортно в своем микроклимате, без каких-либо стрессов и всяких ситуаций, которые ему мешают, можно так сказать. Однозначно полив нужен тепленький, чтобы был. Почему? Потому что каждая скважина... Имеет свою температуру. Бывает и 8 градусов температура, температура воды, которая очень плохо влияет на червя, на его развитие и на его размножение. Ну вот такой вот метод является одним из самых более правильных и самых удобных. Конечно, сачок, чистить это озеро, ну... Тем не менее такой момент. Ну и пройдем сразу на бур. Сегодня только заселили. Сейчас буду представлять сюда поливалочку. Посмотрим, что у нас здесь с червячком видим. Заливали водичку. Ну вода быстро уходит. Ну, давайте с вами посмотрим любой ящик. Посмотрим, как червячок пошел или не пошел. Ха-ха, пошел. Вот, ребята, я уже вижу. Вот он. Рядышком. Вот. Отлично. Так, а ну снизу. сейчас. А, красотища. Вот он висит весь. Вот внизу маленькие большие. Ха, он спаривается еще, ребята, молодцы. А, отлично. Отличненько. Как видим с вами, червя много череп присутствует и подростки есть и полуозрелые плюс коконов много ну все отлично все отлично вот мы с вами видим кокон кокон кокон червячок вообще все прекрасно да коконов много ну хорошо вот вот вот вы молодец Туда. Так, отличненько, отличненько, отличненько. Ну, посмотрим дальше. Ради интереса, любопытства. любой ящик. Вот. Этот суховат. Вот видите, как коркой заденем покрылся. Вот. Посмотрим под низ. Отлично. Вот мы с вами видим. Вот, висят они тут. Быстро прячутся. У на низу. Отличненько. Все отлично. Угу. Спасибо, червячок оба -на! Есть, отлично Отлично есть Отлично Отлично Есть На низ пошел Да, вот Вот он, красотища На низ начинает уходить Ну, отлично Если так быстро пошел, значит Корм не нравится ну, ребятка, всем удачи, всем здоровья, благополучия, всем самого наилучшего. Спасибо за внимание. До скорой встречи.